Добрый день, сегодня у нас распаковка очередная Вот основная посылка, их много И Вот основная, в большая. здесь у нас катушка Ссылка вот на нее будет в описании Заказывал ее себе, катушка для спиннинга Как я понял, в описании посмотрите на ссылку Заказывал профессионал Рыбак Он мне приходил, набирал, сказал, что очень она Замечательная ну я не, не разбираюсь в этих катушках. Фирменная, ну, вот такая вот. Упакована она. Вот здесь модель. Упакована на такую коробочку. Кстати, на подарок как бы не сломать. Коробку. Заказ не мой. Во. Что мы имеем? Мы имеем, первых инструкцию, только я понял это, вот, такой буклетик, угу. как ее собрать, очень такой мешочек удобный, материал хороший, ну пахнет немножко тем-то таким то свойственным Питаю. вот. Катушка. Ну, она не особо висит, я не знаю как. Вот тут. Приятно трещит. Ну и здесь вот у него ручка. Не знаю, вот это запасная ручка. Нет, личная ручка определена. И достану. Так, Вот, пожалуйста. Переметировать не буду. Человек специалист сказал, что очень хорошая катушка. плавное движение. Пришм. Гляну. Так, по весу оно занимало. А, цена есть. 8 долларов. 370 грамм. Посылка весила. 8 долларов. Такая замечательная катушка. Так, следующая посылочка. Похоже, походу тут две одинаковые. Да, тут одно и то же. На каждой машине сидит. А на солевых батареях? Точнее, не это А может, я не узнаю. О! Нарисованный автоматик здесь О, Лего Так, ладно Здесь я отдам Вот такой наборчик интересный Дежавый Солдатик, самое интересное, есть здесь такое оружие какое-то прозрачное Что за фирма такая? Тут по-китайски я не знаю даже Вот такой а, человек с гранатой. Не знаю. Ссылку я оставлю в описании. Если необходимо. Соответственно, эту я посылку не буду открывать. Эту уже здесь открою. Раскладываем. Здесь, я не знаю, мне кажется, здесь утром не скучу. Я заказывал как-то на Пандау. Кстати. Часть товаров тушка она с Алиэкспресса. А вот часть товара здесь фандал. Что это за маленькая фея Смотрите. Иначе у меня с резкостью. Посмотрим, что это такое. Чай, что ли, какой-то. На самом деле у нас еще у нас очень много сейчас лего скопилось. Обоз... все обзоры и игрушек это на детском канале канале детей у меня дети детей есть канал свой там например, столько же подписчиков сколько у меня как это распаковывается что это вообще такое стоило это чудо угу. доллар 65 что-то есть жене может Дохи... я не знаю что это. Ладно. Вот. А, Какой-то крем. Женский крем. А запах. Очень приятный запах. Знать бы, что это. Я мы его... Ладно. Я ссылочку дам в описании, там посмотрите сами. Лечь такая. такая. Вот. Вот здесь вот какие-то буквы просвечивают. на мягкая. какая-то Мне тоже интересно, что это такое. Скатичь. О, доглавьте да белья. Это я уже такой вид получал. на 60 сантиметров. заказывал на пандалу для новогодней скидки. Пришла на месяц. Давай я не помню, ссылка в описании. Видите, сколько она стоит. Но стоила на реально копейки. Так, здесь что-то интересное. Что-то что с Лего связано. За доллар. А, кстати, эта ссылка Сколько она стоила? А, говорил. Доллар 65. Так, а для глашки белья 24 цента. Ну. Ага. Это рюкзачки. Сумочки рюкзачки? Для лего-человечков. Это что? Это рюкзачки с сумочками. Потом на своем канале покажут. Так. И последняя у нас посылка. Это мне тоже. Это тут стоит она... 80 центов 80 центов <смех> вот. и здесь у нас мы находим это автоматы и защитное амбонирование для солдатиков для леза. вот такие это что? а это э, маскировка солдатиков вот сюда вот. Запихаем сюда их. Автоматы. Ну, это будем, когда мультик делать. Снимать. Такие штучки. Автоматики. Автоматы так? Это ружье вообще не автоматы. Ну, Без разницы. Как их приклеить? Это потом на своем канале покажете. Хорошо? Ага. Так, ну вот вся распаковка. Пойду радовать жену. Это что? Же, Мазаться женщина. Они же... Может, посмотрю, что за сумочка. Все, всем, до свидания. Всем до новых встреч. Да, до новых съемок.